Всем привет сейчас у нас золотая осень и на всех огородах созрел виноград хочу с вами поделиться очень вкусным напитком на зиму как закручиваю я виноград виноград подойдет любой и столовый и технический сорт конечно изобельная сорта будет Намного ароматней. Лидия, Изабелла. Ну, в общем, подойдет любой. Здесь у меня одесский сувенир. Виноград. А это Изабельный сорт. Я его помыла. Надо очистить от веточек. Потому что, если с веточками, можно с веточками, но ну, будет немножко терпковатый такой привкус. И он немножко будет не того качества. Это у меня еще тоже осталось в ведре немного винограда. Так, приступим. В баночке я наложила мытый виноград. Нужно одну треть. Полную баночку не накладываем. Половина и еще чуть меньше. Банки я не стерилизовала, просто помыла и наложила мытый виноград. Теперь здесь у меня Кипят крышечки. Крышки обязательно стерилизуем. Это уже другое дело. И закипела вода в кастрюле. Мы сейчас заливаем виноград первый раз чистой кипяченой водой. Вода закипела. Я беру кастрюльку с водой и заливаю в баночку. В баночку я не ложу ложку, но нужно лить на центр банки. И тогда ничего не случится с баночкой. Кипящую воду завеливаем до верха и накрываем простерилизованной крышечкой. Итак виноград с водой должен простоять 10-15 минут при комнатной температуре. Сейчас вторую баночку заливаю. Если в кастрюльке не хватает воды, берем, заливаем с чайника. Чайник у меня также кипел. И доливаем с чайника. Теперь прям из воды достаем крышечку и накрываем мой компот будущий. Остальные банки я заливаю точно так же крутым кипятком. Здесь уже простоял виноград минут 5. Посмотрите, как он лопнул, начал выделять свои соки. У меня розовый виноград, не сильно такой темный. Если бы винный виноград, был бы сок темный. А так розовый будет более светлый. И у меня очень сладкий в этом году виноград на даче. Не знаю, где он столько сахара набрал, но очень вкусно. Сейчас я залью остальной виноград кипятком. Вода уже кипит. В этих баночках компот простоял уже 10 минут. Я считаю достаточно, вода еще горячая. Некоторые любители держат компот до остывания. Но я его 10 минут больше не надо, он так весь уже лопнул. Зачем мне это надо? Очень удобно вот такие крышечки с дырочками, чтобы сливать жидкость лишнюю. Да и огурчики можно закатывать, и компоты делать. Так, накрываем, возьмем тряпочкой полотенечком, салфеточками, потому что так в руку горячую немножко и сливаем в кастрюлю. После того как я слила всю жидкость с этого бутля, не осталось ничего, я начинаю кипятить воду. Вот я подключила газ, мне нужно закипятить воду. Крышечку можно убрать, но нам пока не нужна. Теперь мне нужно взять на одну банку 200 грамм сахара. Вот посмотрите, мерный стаканчик, здесь 100 грамм. Значит, мне два таких стаканчика. Или можно взять просто граненый стаканчик, набрать полный. Будет тоже два стаканчика. Два стаканчика, это будет 200 грамм. Вот, по Где-то Вот, грамм. Вот. Либо сразу большим, либо два маленьких. Кому как удобно. Можно ложкой отсчитать, это не играет роли. Как только вода закипит, нужно Засыпать сахар, сахар растворяется и заливать сиропом виноград. В банку я ложку никогда не ложу, когда заливаю сиропом, так как у меня банки уже пользовались не один год. Конечно, если вы купили новые банки, их желательно постерилизовать, то есть помыть средством для посуды. Залить кипятком, чтобы они постояли пару минут. Потом, когда заливаете кипяток сироп, то есть нужно поставить ложку на центр вот так. И на ложку лить горячую воду. Тогда банка точно не лопнет. Но так как у меня проверенные банки, я уже не боюсь наливать кипящий сироп или кипяченую воду в эту баночку. Я с бутля стыдила. сироп. Он настоялся. Посмотрите, какой розовый. Хотя виноград светлый. Видите, и белый сорт, и темный сорт. Разные сорта. Это у меня смесь винограда. Но сироп очень красивый. Он еще, когда сахар перекипит, будет еще более красивый цвет. Вкусный. Сейчас пахнет на всю. Поверьте мне, очень пахнет. Виноградный сок закипел. Теперь берем 200 грамм сахара, всыпаем. И надо, чтобы растворился сахар. Я такой компот не стерилизую. Можно было бы залить сахарным сиропом сразу и поставить баночки стерилизовать просто я считаю что теряются некоторые витамины два раза заливаешь она более полезный получается все сахар растворился но нужно подождать чтобы закипела вода кипящей водой сиропом заливаем виноград сироп хорошо кипит Снимаю с огня, беру и наливаю кипяток в центр банки. На всякий случай нужно держать кипяченую воду, вдруг не хватит сиропа. Я чайник не поставила, на следующую банку поставлю. Не хватило ведь. И сразу закрываем крышечкой, чтобы не вышел, чтобы не попал воздух. После этого закручиваем ключом. Беру ключ, у меня такой ключ, у каждого свой. И начинаю закручивать по кругу ключом. Два оборота, прокрутила ключ два оборота опять прокрутила сразу нельзя резко закручивать ручку так как банка может лопнуть а два оборота это норма все уже другой звук появился я закрутила. Теперь проверяю на герметичность. То есть беру банку, аккуратненько переворачиваю и смотрю. Если не протекает, все нормально. И в таком перевернутом виде я буду хранить банки до утра. После того, как я закручу весь компот, вот я закрутила одну баночку, ее нужно накрыть вот так одеялцем. И в таком состоянии останутся банки до утра. После этого можно их хранить. Как, как в комнатном условии, в кладовочке где-то под кроватью, кто где хранит, так и в подвале, где угодно. Банки не взрываются. Очень хорошо стоят. А когда откроете этот компот, почувствуете, какой аромат лета будет в вашем доме. Приятного всем аппетита! Желаю всем удачи! Всем пока!